посмотрите на эти колышущиеся колосья мискантусов и просто вот так стойте и, между, и, и просто между ними смотрите, вот небо. Ну что еще человеку надо? Привет, друзья. Меня зовут Костя Юдин, и я каждый раз говорю, что я Костя Юдин. Такое впечатление, как будто я сам себе напоминаю, кто я такой. Ну, вот постоянно говорю, я Костя Юдин, я Костя Юдин. Но ну, на самом деле есть еще разные воображаемые герои, да. И с вами как раз говорит Костя Юдин. Остальные герои там их по-другому зовут, да, и они мне тоже помогают, и они как бы вот невоображаем, но для меня это реальность. Отступая от главной темы я хотел вам рассказать про ландшафтные дорожки. я вам расскажу про пошаговую дорожку в таком современном стиле, который сейчас очень модный и возможно вы раскроете для себя некие секреты для ее производства, вернее даже функционал ее. Итак мы начинаем вот видите сначала мы идем по лесу у нас ничего нету. Да, то понятно, что тут будет дорожка, конечно, потому что так по листьям, по траве ходить неудобно, особенно если вы это ваш дом, и вы часто здесь ходите. И мы, видите, вот тут будет дорожка, а здесь мы плавно переходим в ее а, производство, то есть вот мы движемся, движемся, движемся, видите, вот здесь у меня уже мы выкопали прияма, котлован, траншею, короче говоря, где будет монтироваться наш пирожок. Вот тут уже подсыпан щебень, вот. А вот здесь мы уже наливаем на, на, здесь видите, мы уже наливаем бетон. бетон, здесь делается опалубка и заливается бетон. И обратите внимание, что у меня есть два слоя, видите, вот этот слой такой серенький, вот это бетон э, в самом его э, настоящем реальном виде, то есть это щебень, ну короче говоря, батон, бет, батон, батон, короче классный батон, тут, понимаете, ну в общем батон хорошей марки вот после батона идет значит смотрите видите вот такая вот, вот такое покрытие это тоже своего рода бетон но это фибробетон вот э, многие очень э, говорят спорят со мной что фибробетон набирает влагу набирает влагу но если э, этот этот э, если этот раствор делать гидроизоляции добавляя гидроизоляцию то все на самом деле все хорошо получается и вот уже в этот, в этот раствор, в этот слой я добавляю разные фракции различных материалов. Это могут быть галечные камни, могут быть дорогие какие-то бриллианты, там, да, допустим, какие-то горные породы, хрусталь, все что угодно, короче. Главное, чтобы была, ну, главное, чтобы идея была раскрыта, да, что вы хотели этим сказать. Вот. Тут видите, это вроде как бетон, и пока что не видно, что что будет, потому что следующий этап этой работы это шлифовка. Ну, давайте пройдем. Это у меня заготовки. Там вот у меня еще земля, потом щебень, потом вот у меня уже есть бетонные заготовки. Здесь другой тип дорожки, он будет засыпаться, здесь будет земля и трава, а здесь будет засыпаться галька, декоративная галька. Это другой тип дорожки. И можете обратить внимание, что вот здесь встроены уже более крупные камни, и фактура этих камней будет другая. Сама дорожка будет другая, потому что я хочу здесь другую картинку создать. То есть у меня обычная дорожка подходит так, а дальше идет дорожка другой, с другой картинкой. Вот. Но, если хотите, можете посмотреть. Вот смотрите, видите, какой срез, спил. Вот камня, видите, какой он. То есть, если вот это все убрать, тут получается вот такой спил белого камня. Видите, как красиво. Эта дорожка и эта площадка тоже еще не готовы. Будем ее шлифовать. Там тоже будем шлифовать. Я надеюсь, в следующих видео я вам покажу уже готовую дорожку. Но я вас хочу пригласить дальше, где дорожка уже была сделана, как она выглядит готовая дорожка что я хотел вам рассказать про функционал дорожки 90 см широкая плита и 45 см узкая между ними 15-20 см и таким образом выкладываются плиты для того, чтобы я просто мечтал и прохаживаясь вот так вот свободно шел и прямо попадал на эти бетонные дорожки вот я задом иду, видите, мне удобно видите как То есть я могу ходить вот не оглядываясь вот видите и мне удобно мне удобно готовая дорожка это значит э, уже отшлифованный камень видите он немножко пристарился такой да и уже между ним растет газон или будет отсыпка из крошки смотрите то происходит после полива вот когда включается полив газона, посмотрите, как меняется цвет дорожки. Что еще хочу рассказать, почему дорожка получается красивая, пейзажная, потому что она зажата ландшафтом, она зажата вертикальной планировкой, она зажата геопластикой, да? модное слово геопластика, геопластика, То есть, как типа пластилин, раз-раз-раз, только на земле, видите, она здесь холмик там дерево и этот холмик мешает дорожке пройти прямо и мы как бы подстраиваемся под природу мы же не пройдем через дерево вроде когда вот а просто идем такими вот волнами волнообразно качаясь раз-два раз-два раз-два раз как как это знаете как моряк морячок такой морячок раз-два в развалочку, легко. Итак, я останавливаюсь. А здесь у меня огород. Вот такой он, понимаете, вот такой он лесной огород. Вот тут клубника растет, а там у меня малина. А вот это тоже огород. Но это огород для чайных трав. Вот смотрите, чебрец есть. да? Тоже вроде бы как гора, горный пейзаж, но вот есть чебрец. Есть мята разных сортов, да, вот. Есть э, мелиса, есть милиса есть котовник. Видите, он да, он такой сейчас вяленький, но он очень красиво, красиво цветет. Кстати, цветет, цветет цел, целое, целое лето. Видите? Ох, как он пахнет, как он пахнет. А вы посмотрите на этот чебрец. О боже, какой запах! Вот чаек. И кстати, тут много видов, да. Ой, какой чаек, какой чаек можно сделать вообще. Но сначала нужно это увидеть, просто постоять и посмотреть. Ребята, чебрец это обалденная штука. Вот. Но это для таких более тактильных людей, которые больше любят запах, больше любят вкус, аромат. Которым вот ну, не визуалы, да, Он говорит, а, нормально, тут никого не видно, меня не видно, я тут закрыт, типа тут такая ниша. Но зато какой я чай могу сделать? Что вы творите, вы, идиоты? Вы же сломаете это самое. Ты, динозавр. Мне, по-моему, нужно вернуться э, на строительную площадку и навести порядок. Спасибо вам за внимание. С вами был Костя Юдин. Ваш ландшафтный архитектор. На этой прекрасной, радостной ноте я заканчиваю этот видеоролик. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. И до следующих встреч.